Вот, ну, друзья мои, осенний Питер. Иду после съемок улицы разбитых фонарей. Мимо знаменитого Балтийского дома. Друзья мои, там вот Павлов. Да, Балтийский дом, друзья мои. Театр. Красота. Там вот госуниверситет по Кромберской набережной. Друзья мои. А это знаменитый планетарий. Помню, раньше ходили здесь. Красиво тут было, друзья мои. Ну, естественно, рядом изходят, друзья мои. Тоже. Питерская особенность, друзья мои. Юзикол. Hey. Мама-мия тут идет сейчас. Мама-мия. Мама Мамия, мама, мама. Изверный батон, батон. Да, его сейчас балтийский. Балтийский дом. Ляхмуха. Да, 8 октябрь кофе 21-23 уже что там идет интересно в балтийском доме что идет в балтийском доме выставка востовых восковых, гигантские насекомые это вот гастроли 23 октября по 1 ноября Малый театр Балтийский дом, друзья. Что тут у нас? Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков. Ирина Соколова, Роман Громадский. Друзья мои, видите, да? Мать. Что, не так вызывает. ну вот так вот друзья закончим